Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы поехали за грибами в латвийский лес. И посмотрите, что мы нашли. Как много лисичек тут! О, Лидия, where are we? Oh, we are я обычно city собирала city. грибы э, очень много, но вот такой плантации, какую мы сегодня нашли, here. я никогда And еще не there. видела. The closer, У нас уже полная корзина грибов. И so sure мы it. вот no, уже пришли I'll со второй корзинкой, надеялись, что мы соберем I'll просто I'll на завтрак или там на обед. Okay. Но их столько много, well, we'll что we'll Миг пришел your in еще in с одной okay. корзиной. Okay. Okay. И Грибы okay, просто placer, тут, please, наверное, никто не был. Целая плантация I'm после beautiful. вчерашнего this громового дождя. А сегодня день теплый, поэтому они растут очень быстро, и их очень много. Конечно, очень трудно собирать, we, потому что нас are, кусают комары и шлепни, и мы оделись совсем crazy. не для we, леса, we, просто we выбежали, думали на чуть-чуть, мы, правда, недолго в лесу, но нас буквально заели our our комары и шлепни, кусаются, следующий раз мы будем умнее и возьмем кофты с длинными рукавами, а также штаны с длинными сопами, и можно даже взять какой-то отпугивающий комаров, so, э, какой-то разоль like или какое-то средство. Вот смотрите, like, like, как я срезаю, mushroom. и сколько их много. Show, show Обычно я срезаю ножку, э, up, чтобы не было песка down. в корзине. Yeah, и another вытягиваю another грибок сниж... и срезаю that's ножку. И уже в корзинку отправляю довольно чистый. Тем не менее, дома все равно приходится еще их мыть и чистить. Можно делать грибную подливу с луком, со сливками, или же посушить лисички на зиму. Они очень полезны и без ядов. Их также можно очень быстро приготовить на сковороде с маслом или замариновать, как вам нравится. Вот такой э, отличный урожай у нас сегодня получился. Мы собрали целую огромную ванночку. Я ее взяла на всякий случай, потому что просто утром видела, как один грибник ехал на велосипеде с полной корзиной грибов. Okay, okay, bye. Mosquitoes are biting. Надеюсь, вам понравился мой видик из латвийских лесов. Подписывайтесь на мой канал, смотрите ваша зажигалочка.